Приехал с города, с Нижнего Тагила, в компанию «Завгар» Набережные Челны. Встретили гостеприимно. Покупаю технику, я думаю, еще не раз к ним обращусь. Все понравилось.